Приготовить фарш в микроволновке – задача несложная, доступная даже ребенку или обленившемуся холостяку, в результате получается довольно примитивное, но все-таки вкусное и сытное блюдо из мяса. Вашему вниманию, рецепт приготовления фарша в микроволновке в домашних условиях, По этому рецепту получается довольно-таки вкусное, достойное обычного будничного обеда или ужина-запеканочка, блюдо для лентяев – делать практически ничего не нужно, все просто как дважды два. Итак, рассказываю, как приготовить фарш в микроволновке. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. Подписавшимся, больше вкусностей. Ингредиенты этого вкуснейшего блюда. Фарш 500 грамм, луковица 1 штука, хлебные крошки,